Украина же точно так же сейчас вот тот застрявший Татоякизм Мерзнет. Мы вышли, и он, он застрял между вот, седьмым километром, вот -то километром и сухим лиманом. Вот Украина где-то тоже между седьмым километром и каким-то там лиманом. И заносит вокруг все, все больше, и больше, и больше. И это заносит все коррупцией, заносит все неэффективностью, заносит все тем, что вы даже ожидания не оправдались. Поэтому точно так же, как вытащили сегодня этого отца, этой девушки, которая нашлась, послала мне месседж на Facebook, месседж там с просьбой о помощи. Точно так же мы все вместе пришли сейчас на помощь Украине, мы обязательно вытащим Украину из этого болота и пойдем вперед. Но я постоянно встречаюсь со многими украинцами и, к сожалению, самое последнее, что я слышу, что так плохо, как сейчас, не было в стране никогда. На днях один предприниматель сказал мне, что раньше крали из теневой экономики, а сейчас реально крадут из реальной экономики. И потом каким-то образом я оказался в, одном, в одной компании в Киеве. Хорошие были люди, но там оказались несколько представителей, ну такой, традиционной, старой, такой олигархической группировки. Каким-то образом, Но они вместе там ходят, клеил, естественно. Я их.. И они мне говорят, ну как там это твоя, там это, это там, Марушевская. Я хочу сказать, что все политики, которых я встречал, я встречал многих мировых лидеров, делятся на три категории. Те, которые хотят памятник себе построить при жизни, те, которые хотят, чтобы мы построили памятник, построили после смерти. И те, которые глубоко плевать и хотели на памятники, которым бы хотелось бы иметь как можно больше банковского своего общего счета уже при жизни, сейчас и теперь за счет народа. К сожалению, я не встречал в украинской власти, почти не встречал, по крайней мере, людей, которые хотели бы, чтобы народ их благодарил после того, как они будут власти. Именно из-за коррупции все произошло в нашей стране. Из-за коррупции. Мы получили Януковича президентом, потому что Янукович – это продукт коррупционного политического клана, донецкого клана. Все, что нужно нам сегодня – это перезагрузка власти. Отставки Яценюка, который окружил себя коррупционерами, отставка ген-прокурора, который не способен бороться с коррупцией, и отставки министра внутренних дел, который крышует как беркутов, которые были причастны к Майдану, так и об денег. Люди, которые нині есть при владе, и абсолютными моральными уродами, которых мы не собираемся більше виправляти. Я говорю за тих, кто відповідає, за правоохранную деятельность, за тех, кто начебто очолюють, начебто уряд, начебто чим мы занимаемся. Мы не перевихуємо их только в колонії суворого режима. Рано или поздно снова взорвать дах. Рано чи пізно знов дійде до крапки кипіння. Рано или пізно, якщо не будемо діяти кожного дня, все равно приведемо себе до нового майдану.